так друзья привет я понимаю что у многих есть проблема с понятием 120 fps в игре я разобрался как это сделать давайте сейчас пока он загружается я перезапущу на большой экран перезапущу на большой экран я оставлю ссылочку в описании как сделать себе 120 fps если у вас есть поддержка на телефоне конечно же герцовка и все остальное от 120 и там 144 и тому подобное я просто смотрел английские варианты они конечно молодцы показали пример как это все делать как бы но теперь сделаем это мы русскоязычные и не будем разбираться сидеть как я с переводчиком пытался понять что к чему вот сейчас просто будет наглядный пример того как это происходит вот И в принципе В принципе все Сложного на самом деле оказалось ничего нет Просто нужно скачать необходимую папку И просто перезайти Но опять же есть момент По поводу аккаунтов Так как я только подключил на Покофон F3 Только один аккаунт В принципе объясню что Подключаться это На Пока F3 Как сделать можете попробовать Это все на других телефонах и, кстати, самое что интересно, вот смотрите, сейчас у меня FPS 60, да? То есть мы зашли в игру, 60 FPS. Окей. Так, теперь мы выходим с игры. Выходим с игры. А для начала, что мы делаем? Сейчас я вам покажу, наверное, захват экрана, да? От этого будет а, пользы больше. Так, заходим, заходим. Куда мы заходим? Мы делаем захват экрана. Папку ту, которую вам скину, она будет находиться, ну, ссылочка на эту папку будет находиться. Сейчас мы заходим в Dovland, да, то есть находим папку вот эту вот, сеттинг. видите, да, то есть setting. Сейчас я переподключу телефон, не пугайтесь. Это нужно сделать для того, чтобы поставить передачу файлов. Передача данных. Ай, блин, лошара. Сейчас еще раз. Давайте дубль 2. Так, передача файлов. Окей. Значит, смотрите, вот это я сейчас э, скопирую в сам телефон. Э, сохраню где мне удобно. Но ну, это будет довланд и вот здесь будет папка. Вот. Настройки, setting. Все, думаю, поняли. Вот они. Находятся здесь. Сейчас мы переходим с экрана компьютера. Да, это находится у нас в телефоне. В самом телефоне. Так, захват экрана есть. Так, теперь нам нужно переподключить телефон, чтобы показать вам, как это работает. Сейчас включаю телефончик. Подключаем телефончик. Так, смотрим. Для этого нам нужна будет программа по принципу вот explore Она несложная. Мы заходим. Я сейчас слева уже, как видите, да, то есть держу внутренний накопитель. Справа у меня уже выбратая папка. Но сейчас мы это все выйдем в ноль. Значит, тут я захожу папку, которую я скачал. да. Это у нас находится в Довланде, вот с видите, да? Вот, хорошо, мы это оставляем. Пере, переходим в папку в обычную. Выбираем внутренний накопитель, папку Android. Выбираем дату. А в дате мы находим папку. Она находится у каждого по-разному. games видите, League of Legends, Wild Drift. Вот она. Я почти выбрал. Вот она. Так, нет. Ну короче, вот мы ее выбрали с названием. Тут мы находим файлы. Заходим в файлы и в файлах ищем Save Data. Вот она. Открываем Local и находим свою учетную запись. Тут есть запись с настройками Settings. Переходим в это меню, нажимаем, выбираем, фиксируем, да, и переместить. Перемещаем куда мы League of Legends файл, короче, там Save Data, Local, бла-бла-бла. Нажимаем ОК, ok, заменяем. Полностью папку. Выходим отсюда. Заходим в игру. И посмотрим, что у нас сейчас будет в игре. А в игре у нас должно быть 120 FPS. Потому что скриншот я делал. Буквально вот э, только что. Сейчас попробуем все это наглядно вывести. И реализовать прямо на стриминге. Ну как стриминге. На записи для вас. Сейчас мы подождем. У меня муд именно внутриигровой. Мы общались с ребятами, они не поняли меня, я не понял их. Но, в принципе, неважно. Муты проходят, заходим в тренировку по классике, чтобы времени не тратить, выбираем ESO. ESO Project. И смотрим, будет ли. Потому что именно таким образом, когда я просто зашел, не заходя в них в какие настройки, а просто зашел в игру, у меня сразу выбило 120 PPS. В принципе, покажу. Если оно сейчас сработает, как полагается, это видео выйдет на канале. И кому, в принципе, интересно по поводу Wild Rift, вообще, гейминга и все остальное, добро пожаловать ко мне на канал. Так, мы зашли. FPS 60, 108, 120. Ребят, 120 FPS. Ну, надеюсь, видосик вам поможет справедливость классная штука посмотрим сейчас быстренько разберемся каким то горенчиком. гаранчиком смотрите как летает ну конечно качество что то сейчас хромает очень сильно на стриме я не знаю из за чего это но неважно, ребят сама суть в том что FPS 120 на качество вы сейчас не смотрите сейчас попробуем конечно знаете как мы сделать перезапустить просто картинку просто перезапустить картинку а, та -та -та, та -та -та. так картинку мы перезапускаем так ну по идее должно быть симпатично так должно быть получше а Первая кровь. FPS просаживается, конечно. от из-за того, что, наверное, я играю на ультрах. Видите, соточка. Но в любом случае, как бы, оно работает. То есть, это выше 60, но и никак не ниже. В принципе, из-за того, что, скорее всего, это идет у нас просто стриминг. Я пока не видел, чтобы он подал ниже 60. Пока все плавно, все четненько. Надеюсь, вам это поможет. Ссылочка, я же говорю, на скачивание, где я скачивал эту хрень и настраивал, в принципе, будет в описании. Так что, ребят, если вам зашло и вы не знали раньше, как это... Ух ты, убийца какой, да? Ну, смотрите, на ушел. Не знали, как раньше сделать себе 100, 120 FPS. Ну или хотя бы больше 60. Надеюсь, я вам помог. Так что... Пользуйтесь, ребят. Надеюсь, все мы будем катать на максималках. Ну, просаживаться, конечно, просаживаться. Ну ладно, это мелочи жизни. Главное, что мы знаем теперь, как это делать. Правильно?